Банде гуру подат дандам, бхакта бинда саманитам, Шри Чайтанна прафум банда нитам, Ананда саходитам, Си Вотитананг паву не бхавишна мукан кароти бачаланг пангунглан гайт грим ятки патаманг банде Девинсвара сватингва самдато яью о мудире Шанкитане Кисно Гория патрасшо прокасане Шадану рагто гуру факти жукто Бхакти Teethas padam sibaviranchanu saranyam bitati hambanotavati putam bandi mahapur sati charun jatpada palawana kachandamani chataya biswurjetamigu swadarspuruna nuragasagara saramurti Сри Кришна Чайтанна Прабху Нета Ананда Си Аддхитавада Дарсивасади И Сри Кришна Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Аджан уломь ви табу жаву Каруна, Бхутару, Хари, Кисна, Хари, Кисна, Хари, Хари, Хари, Хари, сура сурой рвандито диварупам мукти им чамукти синитам नरान प्रमानंग मदा पहारम बरान से पूरापति भजाबनाथम बागी सज्य बदने लक्षमी जचा क्षश Кришна, Кришна, Хари, Хари, Рама, Рам, Хари Рама, Рама, Рам, Хари, Хари. Нана саста вичара не ико нипуно сад дармосанг стабко локанангита кару тивани маньяу сара нья кару. Радха Кришна Падарвиндва Жанна Нандинма Таликоу Банде Рупа Снатаноу Рожу Жуго Жуго Жуго Си Жибго Палкоу Банде Рупа Снатаноу Рожу Жуго Си Жибго Палкоу Горя и неflower. Гудигуфсибати сисила бактисиданта сами такого прахупад говорит, что в цветах есть как нектар, mm -hmm. мед, так и какой-то яд содержится. И вот гудигуфсибати сисила бактисиданта сасватигу сами такур, прахупад говорит, что в цветах есть как мед, так и яд, как нектар, так и отрава. <coughs> И обязанность пчелы собирать мед. А обязанность Лутакита -лута это такие насекомые. И вот Лутакита не собирают яд с цветов. И так или иначе, а обязанность Лутакита собирать мед с Абирай собирает, дутакиты собирают то а пчелы, мед. И хотя нет вражды между ними, поскольку они добывают разные вещи, но все же иногда, если какая-то борьба возникает между ними, и э, они ничего не... Э, э, э, э, то есть они, они друг другу не мешают, но все же иногда... Какая-то борьба возникает между ними. Эти э, Пчелы собирают мед опьянены этим медом, и вот эти, если пчелы объедятся об, об, об, об медом, они чувствуют опьянение, а эти лутаки-то не могут понять, что, что это за чувство. И на пути нашего баджана, если мы собираем мед, от нашей Гуруваги я много раз говорил, no и вот Кришнатаский Радика с вами пишет, что те, кто пчелы, которые летают вокруг лотоса, стоп с речитанием Хабабу, и эти... Пчелы собирают мед, буквально мед с лотосных стоп нашей Гурварги. И мы возносим молитвы лодосным стопам этих пчел, которые собирают мед с лотосных стоп Шичетани Махапрабху. Они из-за этого не чувствуют нечто подобное опьянению, сладкому опьянению материальные люди не могут этого понять и вот с вами пишет те кто принимают прибежище у таких э, лотосных э, э, лотоса подобных пчел И мы хотим выразить им почтение. И вот те, кто принимают прибежище таких пчел, которые собирают мед с лотосных стоп, все читают они могут почувствовать аромат лотосных столб сочетания Махапрабху, когда же собака Шивананды... И вот когда Шивананды достиг прушутам дамы, он обнаружил, что эта собака сидит перед Махапрабху, и Махапрабху кормит кокосом. Собака говорит Хари Кришна и ест кокос. И вот нет ничего невозможного. Кто-то может подумать, что это невозможно, но нет. Даже сама собака может принять прибежище таких пчел, которые окружатся вокруг лотоса, подобных стопщичатания Махапрабху. Нет ничего невозможного, все возможно. И вот Шила говорит, те, кто совершает баджан, в, на нашем гауде, пути Галдия Мадха, те, кто принимают прибежище чистых гурвишнавов, как вот эти пчелы, они, несомненно, не будут собирать никакого яда, поскольку они понимают значимость этого меда, нектара, они понимают вкус этого меда. Нектара и те, кто в полном смысле пришли на путь Гаудия они с... собирают этот, этот мед отовсюду. А, они собирают сокровища баджана, а те, кто пришли, собрать какой-то э... с... пришли за каким-то ядом, как за дешевой славы, лапха и пуджи и вот они собирают только яд, такие негативные вещи, они не понимают сладость, сладост, сладостное чувство, которое испытывают те, кто совершает настоящий баджин, стремясь к подлинному нектару. И вот они пытаются всячески помешать. Вот, э, и, вот можно нам иногда заметить, что какие-то люди стремятся только к деньгам и все превращают в источник какой-то прибыли, это их цель. И мы их избегаем мы всячески таких людей. И мы очень удачливы, что мы в жизни сразу в годе те, кто отклонились от пути Гуру Парампара. но Шила Бхактина Тангу говорит, что наш великий Татура великий Ведантис, Виданти, Дживу Господь Пад и имя Дживу Господь он подобен ярчайшей звезде. Шила Бхакти говорит, что он не меньше, чем Рамануджа -чаря. И даже больше мы можем сказать, поскольку Рамануджа -чаря, он Рамануджа Лакшман, он, мы не можем сказать, то, что он не меньше, чем Рамон Жадчаря, значит, он прославляет Шиладживы Гасамапада, поскольку вечный спутник Гуранги Махапабу и в то же самое время он вечный спутник Радхарани, как Виласамаджами. И вот все время и вот мы, Рамнаджа Чари, несомненно, велик. Мы не хотим его никак оскорбить, он Рамнаджа, но так или иначе. Те, кто находится в, в преемственности Радхарани и Хвичар, очень чувствительны. Рамнаджа, конечно, всем хорош тоже, но относительно служения на пути Матхуре особенность нашей гуруваний в том, что и вот Силаджев Госвамипад он явился около Малды в северном Бенгале. И, и вот там он родился. И Гурад Гамахапабу отправился туда, чтобы дать свой даршан Руби и санатами. Это около Рамкели. Рамкели очень важное место, поскольку Руби санатана, находясь там, в этом по вашраме они совершали баджин там и они... и вот в и вот все о нем знают он явился в Рамке Он был сыном третьего. Анупама. Было три брата Рупа и Санатан и Анупам. Он был сыном третьего этого uh, брата Анупама. Я хочу напомнить вам то, что Эропа Госвами Патру, он чувствовал огромное влечение к лотосным стопам Шри Читани он уже оставил дома, так или иначе Джива Госвами Патру он тоже ушел с Госвами, так или иначе, он был пойман царем и убежал из заключения когда Шричи Тани отправился в Рамкель Грамм. И вот Шричи Тани он хотел пойти во Вриндаван, он вышел из Пуршотам Драмы. И вот он дошел до Ганги, потом пошел в сторону Рамкели, и махапрабху сказал Санатане, когда люди думают, э, почему, почему вот, наверное, в вовне, да, он собирался, почему он в Рамкеле пошел. Ну, не все знают мой мотив, я хотел попасть в Рамкеля, чтобы встретиться с тобой с Рупой и Санатаной. И вот в соответствии с э, свидетельствами есть. Тема этих свидетельств не осталось, и ожидается, что Бахима Текуру говорит, что когда Махапрабху отправился в Рам чтобы встретиться с ОПС в в то время Ану там был. И возраст Джига был всего 10 лет. И еще другая группа, которая утверждает, что когда Сочетание Махапрабху оставил этот мир, в то время родился. Но родился, это неправильно, не они там никак не совпадают со всем другим. И вот более практично думать, что когда Шичатани Махапа отправился в Рамкели Грам, чтобы встретиться с ОПСАНАТАНИ, то Дживагасанин Паттон там был, он сидел на коленях своего отца, он был мал. И вот после того, как он обрел... Он пролил свою милость на Рупу на Анупаму, на Аззиву. Ану он отправился в канай на -тшало. это граница Бенгала, и, и вот он дальше не пошел, а вернулся, и так или иначе. Рупу Гошимбат оставил свой дом со своим младшим братом, с Анупамом. В то время как с вами был в тюрьме и вот они ушли, ушли. и долгая история. Вот он раздал свое богатство Часть храма отдал Часть чукому кому-то еще Часть оставил какому-то торговцу Своему знакомому Близкому и сказал, что когда мой старший брат Санатан, ему что-то нужны какие-то деньги, чтобы хотя бы там из тюрьмы освободиться, то ты отдай ему. И, и вот с такими словами он ушел. И когда Рупагасая на пути в Бенгалу на, берег, на берегу Ганги Анупаммат умер что делать. И потом Ропа совершил все обряды и отправился, собирался отправиться во вреда И Когда Джива Госвампад узнал, что его отец умер, Джива Госвампад расстроился, он был маленьким мальчиком. Но он был очень разумен, и, будучи дома, он изучил всю грамматику алан и прочее. И, и вот он не мог находиться дома, поскольку день и ночь он плакал и молился. Можно вспомнить, когда Махапрабху отправился в рамки или Горанга Махапрабху тоже был там в Шичитане Чиритам, ведь это описывается. И вот Дживу был очень разумен. Даже на небесах нельзя найти такого полубога, который был бы столь разумен, как Джамгасвана. И вот он закончил свое образование очень быстро. И дома. And и вот он подобно удове он играл с божествами Гуру Нитинанды, проводил пуджи, молился и все остальное делал, и вот так умоляя всем. Постоянно он был очень опечален. В общем, он настолько привязался к горнитян, что уже не мог находиться дома. И вот под именем высшего образования он... Отпросился из дома, чтобы поехать в Новодибу, чтобы получить высшее образование. Ему надо было уйти из дома, и вот он попросил разрешения, поскольку в то время Новодиба. она была очень знаменитым местом во, всем и во всей Индии. Это был центр образования, потом Митхила, Баранаси, вот эти три места были Центрами образования. И, И вот это... Важ, эти важные места, где люди могли получить образование. Вот относительно Бхагаватам, Махабхараты, Ньяи, логики. И вот Дживагасвами Бхат, он попросил разрешения пойти в Новодипу, чтобы получить образование. И что случилось дальше? Он оставил свой дом и в то время, когда он э собирался войти в, При... собирался вот. уже пришел в Майпу, и, и вот он уже под... подошел к дому Шиваспандита. И тем временем Гуанга Махабаба уже ушел, принял саньясу. И Нитинада находился в Шивасангане и... И Нитинада сказал Шивас, о, Сивас, я думаю, живо пришел. О, Шивас, я думаю, Джива пришел. А, вот он, вот уже он, <просив> «Вот он у, у ворот стоит, иди, иди за его. Он пришел и упал <просив> к лотостым стопам, не тянь надо, не надо, его. вот они начали <просив> разговаривать. И после этого, какая милость. Какую милость он обрел, это не те надо, правда, мы не можем представить. И вот он сказал, иди во Вриндаван, ты там обретешь все, все твои То есть твои те, <соединяющие> родственники буквально, Рупа ру, ру, и с вами они <соединяющие> уже во вредовании, поэтому иди к ним. И вот тем временем он получил даршан разных сп, различных спутников. Гоангимаха Прабху встретил Шачима и поклонился всем. И остальным, и остальным тоже поклонился. И что случилось дальше? Под руководством Нитянады Прабху Джиога Свами начал совершать городом Парикрама. Под руководством Нитянады Прабу Джиога Свами начал совершать Парикраму. Это и Дамы. В общем, они обошли всю гору Дамы. Нитянада рассказала Все, всю славу этих мест наша Дама Парикрама должна совершаться под руководством Нитянады Параба. И вот, совершив на нам Дам Парикама, он какое-то время еще находился здесь, и потом по наставлению Нитянада Прабху он пошел в сторону Вриндавана, и тем временем Нитянада Прабху сказал «Дживе Госвами паду отжива». Задержись на несколько дней в Аваранасе. В чтобы получить Sauduna уроки от Мадусуда в Ячаспати по веде Ведантя. И кто такой Мадусуда на Вайвачаспати? Был Мадусуддан Сарасвати. А этот но между ними около двух-двухсот лет разница. А вот в то время там был Мадусудан Вачаспати. И кто такой Мадусудан Вачаспати? В этом вопрос Мадусудан Вачаспати он ученик Саабама Бадачари. <coughs> Естественно, когда Срабхама Батачарь был Майваде, то в то время он изучал Майваду. И тем временем, когда он под влиянием Шичатани стал великим преданным, этот Мадусуда Новача он учился у Срабхама не только это, но и во время обсуждения Виданта Сутра между... Сарабху батачари Махапрабху на тему веданте, Вот это не начало а описывается. И в то время, когда Махапрабху и Сарабху батачари начали обсуждать друг с другом эту тему виданте, Но это была Майавада веданта. И когда Махапрабху начал говорить сам Ассамбамбадхичаре был вынужден принять и, и, и его от Атвой, стать самому преданным. И в тот момент, когда он обрел милость от Шичатанимахапрабху, он начал произносить сотни шлоков. <t> he started speaking. He started speaking hundred I already published the slow in Bengali. I already in So that time. И вот в то время Мадусу Нубача Спати также он… Всю Сиданту он обрел от Сраба Батачари, который в свою очередь обрел это все от Махмаха И вот он был великим ведантистом. Он узнал веду Веданту Панишаду Бхагаватам и по указанию Нитянанды Махапрабху, он отправился в Варанаси и находился там какое-то время. И... Учился у Маду Судану Вачаспати, и этот Мадусуд Вачаспати был очень доволен им. Видя его силу, его знания Видя был буквально такой, силу, силу знания буквально. То, как он мог запоминать все и понимать. И вот... Mm. и вот после того, как он закончил с... это образование, спустя короткое время, он получил разрешение от Мадусуна Вачаспати идти дальше во Вриндаван. И вот достигнув Вриндавана, он принял прибежище у Рупа и Санатана. И там Рупа Гасвайпад и Санатан Гасвамипад всем сердцем они хотели а, дать им все, что они сами знали. И Джиджива Гасамипад стал великим пандитом даже. Рупа Пат. Они были очень счастливы, когда Рупа Пат и Санатан Гасвами поняли, что его сила и знания, его способность, его качество. его В общем, он превосходил всех по своим качествам. В то время вот рука и санатана госвами они дали. И вот они когда как писали какие-то книги, они давали Джива Госвами, служение редактора, и вот Джива Гасаяпад принял прибежище у лотосных стоп Рупагасвами. Его гуру был Рупа и что случилось? Рупа он дал такое служение ему. Он также готовил, кормил горды. И когда Рупа подписал книги, кто-то а а а а махивал его пахалам. И однажды, что случилось, я кратко расскажу. И вот Валабхачари из вами Сампрадай, он был очень важным человеком когда Махапабова посетил его дом в Айграме в Аллахабаде, на том берегу реки. Он был великим пандитом, и когда в Алахабаде, он принимал омовение в Емуне, тот зашел в зашел к Рупе Гасвами, он был рядом. И вот Тива Гасвами Пад писал, как писал что-то. И Тива Гасвами Пад тамахивал его Абахалам. И в то время, и вот они поклонились друг другу, И он спросил, что вы пишете? Я пишу Расамрита Синду. Я пишу Расамрита синду". Ну, ну, хорошо. валапа сказал, я могу отредактировать твою книгу, исправить, если что-то там не так. Ну Хорошо, ваша милость, что вы хотите помочь мне. И вот он пошел... Но ямуну принимать омовение, тем временем Дживо Гасавипад почувствовал себя нехорошо, поскольку это оскорбительно было в адресе его города, почему Балабхачарь сказал так, ну, каждый имеет право защищать интересы своего города и его честь. И когда Дживо он был возмущен, с чем с какую проблему, он какую ошибку там нашел, почему он так ведет себя, что хочет исправить. И вот он попросил разрешения у Рупы, я хочу пойти на ему набрать воды. И вот он взял горшок и пошел. С, ну, на Емуну за водой, но главный мотив был отругать этого Вала И вот он поймал его там и сказал, извините, но что вы там нашли? <coughs> <coughs> Какую ошибку вы обнаружили <coughs> в книге моего Грудева, что... Хотите ее исправить? И тем временем Они начали говорить Валахачарь приводил аргумент Джива Гасаи Его опровергал Тот опять приводил какой-то аргумент Джива Гасаи Опять опровергал И после этого Валахачарь был удивлен Удивлен Что какой-то маленький Мальчик ему около 15 лет, и он такой великий пандит. И ничего не говоря, он пошел к Арупе. И спросил, кто это тот, тот кто вас самахивал Абахалам. Я видел его. А что... Ну, спрашиваю так, ну, что говорить? А он с материальной точки зрения, с прежнего Ашама, я, я его дядя, он сын моего брата. Ну, он ученик мой по совместительству принял посвящение у меня. Ну, хорошо, он ушел. И вот Джио Гасам пришел с водой, потом ставил горшок на место. И тем временем Богославия что он антреями. Вот я пришел и во Вриндаван и принял разрешенный уклад жизни в очень раннем, слишком раннем возрасте, поэтому лучше уходи прочь от меня. Я не позволю тебе здесь жить. Он хотел исправить мою книгу из-за своего смирения и милости. Что плохого? Не мог, не мог этого потерпеть, поэтому лучше уходи прочь. И по наставлению с по Гасами, он пошел на восток, дошел до Нандагата. <реклама> и вот, вот, вот Нандагат это то место, где Баба по ошибке хотел принять омовение в Ямуне около часа или двух ночи, и спутники Вороны, они украли его там, похитили, и вот Байгаун — это место. И Нанда Баба там кричала, звал Кришну, «Кришна, спаси меня, это место зовется Нанда Агатом или Байдалом». И там все проживаются, они смотрят, что там прекрасная Кришна. Вот, по Подумно, при... а, а. это Джио -дж Гасами Паттоном поселился, вот он. Находился там, какое-то время постился и написал Крама Сантабху там и постился. И вот практически постился, в Раджавасе приходили, попросили ел что-то съесть. Он ел какое-то молоко, йогурт, фрукты просили. А так постился большую часть времени, и поэтому очень сильно походил. Mm -hmm. И тем временем, так или иначе, наш Санатан с Вами, он совершал парикаму всей Вриндавантамы, Враджатамы. И вот он, так как случайно оказался там, и Враджаваси сказал, что там какой-то маленький саду пришел сюда. Простится, пла плачет, пишет день-ночь, и и вот по описанию <coughs> Натанга с вами понял, что это новинка Джива, пойду проверю, где он. Пошел, увидел, действительно, Джива упал к его лотосным стопам. Санатана Гасвами не мог ничего сказать. Санасан, спрашивал, что случилось, то только плакал. И в итоге он понял, что что-то случилось. И сказал, иди, пойдем со мной. И вот он взял дживу и пошел к, к рупе. И вот они пошли к Ададамадару. В то время ему на более велика была, и берег ближе был. И вот они пошли к Рупе. И вот он, он поклонился ему. Гурадев было... пришел над Анатами. <связывая> И... И сам это спросил Он произнес такие слова Что Дживадоя <связывая> Милость к душам Мы можем найти только в книгах А не практически Что ты имеешь в виду? Я имею в виду это Дживадо, я только в книгах, мы можем это найти, а, а не в практической форме. И сказал Дживадо, что он сделал, это обязанность ученика защищать интересы и честь города. Это обязанность защи... ученика защищать честь своего Гурдева. Принимаешь ли ты его? И по указанию Сантана Гасаяпада, Джива Гасаяпад он был. Он, группа принял Дживу и, и опять дал ему служение. И таким образом Джива Гасаяпад он был председателем Виши Ващинава Раджасабхи. И вот Дживу он был вот председателем Виши Ващинава после Рубы Санатаны. Он был авторитетом во Вриндаване и контролировал всё Вишнавского общества Раджасабхи. И даже Наш народ там такого, что они в С чем он оттуда, надо пробовать? Все они учились Дживагасаяпада. Дживагасаепаде. Дживагасаепаде джи джи джи это единственный, джи, джи джи, кто, джи джи джи кто хотел защищать, защищать интересы джи. всей Гаудисампаде. Даже немного от... Даже откло... он не мог потерпеть малейшего отклонения. Он всегда защищал интерес всей си... Гаудисом Прадая. Учение Шингуанги Махапрабху в первозданном виде. И вот я начал с... С... с той шлоки, что в цветах содержится не только мед, нектар, а также яд. И в нашем вайшнарском обществе наш Диогосампата он нас мед нам. И вот изучив все шасты, они спахтали все шасты и извлекли суть. Из этих шастов для нас. Но есть также какие-то плохие люди, которые постоянно находят недостатки в саду. Это их, вот, их такая, такая природа находить, недостатки в Гурвичного. Даже некоторые ученики Шилы Пабхупады пытались находить недостатки в нем. и В итоге стали сахаджаями. Они выступали против Гавдиматха, против Шилы против повторения свитых имена громко. Миша тоже говорить. И вот если мы хотим отплатить, Дживи с вами за то, что он дал нам мы не сможем. Но так или иначе какие-то сахаджи постоянно пытаются находить какие-то недостатки. В Гугу Ващенурах они говорят, что Дживига Госвами под был очень завистлив, когда Кришнитанская верность была... Чайтань Шитамрито, то в то время. И вот они говорят, что... И вот они говорят, что Джугусана хотел выкинуть эту Чайтань Шитамриту в колодец. Как как? Он... А как же она сохранилось? И вот они рассказывают, что один ученик некий человек, даже был очень хитер, что он копию он, сделал. В общем, такие глупости говорят, но никаких доказательств, кроме их слов, нигде никто, никто не видел. That, complain, потом еще они жалуются, что Джигасайпат <пл> Сандарха <пл> <пл> <пл> Пытался утвердить Свакия Бава. И, и вот мне говорят, что не в линии с Рупасаната, не, не в преимущественности Рупасаната, в постоку. Я пытался утвердить Свакия Баба, но это неправильно. Каков же факт? Силаса Читананда Бхаги Он таков говорит. Джива хотел защитить это падшее общество. общество. И вот они критикуют Расалилу, что как это Кришна может этим заниматься, приглашать жен чужих жен. Я говорил уже о введении Расалила, что Кришна, он муж всех, он единственный полыша, поэтому противоречия в этом нет. И вот Пагалан Кришна – это правда, то, что Джиога Схи говорит, что концепция паракия не может быть в случае Нандана Схи Кришны, поскольку там все эти шапти Кришны И вот эти Шакти Кришны они вечно присутствуют в Нем, все эти гопи, если они вечные Шакти Кришны, то как это пакибал может вообще быть. Это не значит, что завтра все станет параки. Нет, вечно. Они вечно присутствующие в вечной шахте. Они всегда, они всегда эти гопи, они вечные шахте Кришны. Вечно, значит, всегда. То есть параки там не может быть сна. Чего Господь подпишет, приводит такой аргумент то, что концепция паракия-бхавана тоже вечна, чтобы усилить лила-вила, чтобы усилить сладость, сладость и чувство этой лилы. Если не было бы паракия-бхавы, то этот вкус со свакия бхавы не, не был бы таков, как с Параки. И вот Дживго Саипад говорит, Хотя вечно эти Гопи вечно, они вечные Шакти Кришна, Не может быть никакого вопроса Паракии, но все же вечная концепция Паракия находится в сердце гуппи и в сердце Кришны. Иначе эта лила не может прийти. Когда вы играете с героем, с и когда возникают, uh, они okay, только okay, усиливают okay, ее. не Параки как бы разрешены, потом они, никто не препятствует, а, вот, а точнее сваки, а параки постоянно какие-то проблемы возникают, нужно их преодолевать, и поэтому это, это чувство любви обостряется. И вот Джима Гусампад пишет, что если нет вопроса, о паракия, вечные шакти-гопи, они вечно являются Валилой с с незапамятных времен, и поэтому вопроса паракии как бы нет. Но с другой стороны концепция паракия была уже вечно присутствует в Радхаране и во всех остальных группах, в ларите если бы Паракия Баба вечно не существовала, то великолепие лилы не смогло бы достичь своего пика. И вот Бхактина такого говорится, Джива Гасаемпад. <связь> Наш Татвачар Гауди Сампрадай. Он лучший татва и нашей Гауди Сампрадай, он также. Гауди Видантист. Лучший из Гаудивидантистов. Даже Валапачарья хотел написать книгу Татва Прадиб. И когда Валапача написал книгу о Виданте, Татва Прадип, и там Валапрачарья пытался утвердить Виданда Сиданту. Баба пришел к Кадживе чтобы дать ему эту книгу на проверку. И вот тут вот, прочел и, и сказал, что множество здесь седанты, которые неправильно, много ошибок, погрехов и прочих нелепости. И вот в соответствии с наставлением Дживугасамипада, Головхачаря, он исправил. И вот понимаете, каково положение Джигосипана? И так или иначе нас Бахтюна такого говорит, то что вечно присутствует. на оголоку Бриндаване. это должно явиться здесь и все, что мы смотрим, видим здесь это Боума Вриндаван все, что мы видим в Боума Вриндаване, в этом материальном мире Вриндаван не зашел его, когда в не сход, здесь мы находим какие-то необычные вещи, как отхраняя жена там замужем за янгошем Лолита за другим муж и прочие какие-то другие вещи, что это Джогасуи подпишет, что это Паракия Баба материя и вот кратко, что мы можем обнаружить Кришна Лила уже здесь Когда Кришна Лила уже здесь, на этой земле в Бому Вриндаване Джива Гаслани говорит Джива говорит, когда мы видим Радхарани Саян Гошам и прочие вещи Это все совершается Йога Майя это подобно иллюзии. На самом деле никто из этих вот так называемых мужей не прикосался к, э, к этим группе, которые играют роль их жен Это также описано. И вот Кришна, Он присутствует в каждом сердце. И тот Кришна, Который, Суть и Глава всей... всего Мироздания, то что плохого, если Он является какие-то с Гопи. The wife of Anurag, of the but you know, because they never touch, they never touch, follow, on. all one kind of, one kind of, you know, one kind of magic spell of Jogamaya, all one kind of magic spell of Jogamaya, sometimes they find their children, this is all Jogamaya, actually, they are never contaminated by him. they are eternally present in Krishna. И, в общем, это кажущиеся эти мужья и прочие родственники, это всего лишь иллюзия. Чтобы насытить чувства этой лилы, это влияние йога майя и свакия. вот свакия паракия, паракия бхава вечно присутствует на Галоке. И паракия бава тоже есть на Галоке. И Сила говорит то, что, что есть в том вечном вредовании, это должно быть здесь, этом, то есть, поскольку этот духовный мир, этот материальный мир, это отраженное, искаженное, отраженное изображение того мира, поэтому это такие Вот на голову говорили, например, нет никакой мачехи. Это не мачехи, это как я, свекрови матери, и этих мужей глупые, прочего только идея есть о том, что они есть. И камса нету, только есть мысль о том, что камса может быть или, или есть. Только баба такая есть, такое чувство, что камса есть. Есть, но самого камса нету, не было. Это просто для того, чтобы усилить. Э, Вкус, в или чувство этой лилы, чтобы придать ей некую астроту, как джатилы, кутилы, и вот эти аянгоши и прочее. So, <связываем> и, вот те, и вот те, кто критикует и обвиняют джиуку, сайопаду, они всего лишь какие-то подшей души. Мы не придаем им никакого значения. И еще хочу сказать, что вся Гуванги Махапрабо, с начала до конца, Мы можем найти в Шимат Бхагаватам и также в Бхагаватам вся Сиданта Джигас Майпат, все вложил в Сандарпхи. Вот он написал шесть Сандарпхи и можно найти там всю Сиданту Гуранги Махапрабху. И вот Живогасвами Патт, потом утвердил что там кто и вот всю Сидданту Шимана Махапрабху можно найти в Шимана то, что описывается в Багов, там аналитические, аналитические ответы на все вопросы. Можно найти в, в этих шести сандарбах. Mm -hmm. И вот Дживо Гусамипад написал множество книг, и одна из них это Харинамамрита mm -hmm. Виякаран. <coughs> Санскритская грамматика связана с именами Бхагавана. Вот он написал вот этот учебник по санскриту, где все связано с именами Бхагавана. Как это возможно? Джимагасамипад связал все сутры этого Вьякаруна с именами и Верховного Господа. Поскольку он подумал, что те, кто изучает грамматику, теряют время, не совершая бацаны. Поэтому он написал так, чтобы преданные, не изучая санскритскую грамматику, не теряли времени зря и повторили цвет именно Верховного Господа. И <coughs> those who are you так, Сипа также написал очень сладкие книги, Маду Маду И вы можете Чампу. Он еще написал Гупа Чампу, so, а Маду как-то еще, очень много книг написал находимся в том положении, чтобы понять эти великие книги, поэтому должно зависеть от силы. И таким образом он посвятил всю свою жизнь служению нашему Гуде Баджану во всех четырех самбрадаях. Никто не может из этих четырех самбрадаях Никто не может сравниться с Гаудесом Прадая. Поде... <кхе> Философия Гаудеса Прадая и настолько богата. Джио Гасампад был лучший из ведантистов. <кхе> Он не думал, что не нужно писать комментарии на веданту, поскольку Махапабу сказал, что там. Это естественное объяснение Виданта. Махапрабху сказал, что Шимат Боготтом это объяснение, комментарий на Виданту. Но в вот, когда начался спор на эту тему, Бладов Виде Бушин он был отправлен вещь на чековате подон и написал виден то ваше также очень важно. То, что на основе Горангхи Махапрабху. И вот Махапрабху, сам Бхагаван, и открытие, в чем you заключается. Если мы скажем, что а Чинти Беда Бьеда, бьеда" была дана Махапарабу, проводит... это неправильно, поскольку она вечно была. Вечна. Поэтому я сказал, что просто открыли. Не открыли, как... Опять, Заново открыли. И вот как-то Махапарабу хотел привести в гармонию седанту всех четырех авторитетных сам сэмпродэй. что Махаправу сказал, что если все эти четыре самбады, они примут это одно, то, что от этой оч диабета, то тогда вся ассиданта между ними будет в гармонии. Но они говорят иногда, и так отличаются друг от друга. каждый из-за своей точки зрения чем-то отличается от другого. привести к Ачинти Абьеда, бьед, а Абьеда Татви, то это все научно, гармонично придет в гармонию. <coughs> и наш джюга Самипад, он хотел утвердить Ачинти Абьеда, Абьеда Татви, везде, все, и, и вот любое суждение по Веданте, по Сандапхам, которые он написал, он все это гармонизировал с Ачинтиабеда Беда татвы, И в итоге он утвердил всю Сидандагуранги Махапабу в практическом виде, Ачинти этим словом. Какие-то глупые люди думают, что это за пределами нашего понимания. И вот люди объясняют, что очиньте, значит, мы не можем подсчитать это за пределами нашего человеческого понимания. Так они говорят. Очиньте. Мы не можем думать и найти решение. И поэтому все глупые люди говорят, что это очиньте. Но очиньте. Это значение этого, но не, только это значение неправильно, то что мы, о, том, о чем мы не можем подумать или то, что мы не можем осознать этого значения мало, если мы скажем, но за пределами. Есть еще уровень премы. За пределами нашего понимания, нашего представления, наших подсчетов есть еще один уровень. Это уровень премы. Если, <кхе> Если мы достигнем этого уровня премы, то uh, тогда все придет в гармонии. Джарагосайпан говорит, что за пределами всего этого есть. Уровень если мы достигнем этого уровня прям то все будет в гармонии. И вот очинки не значит то, что это также то, что это значит, что за пределами нашего воображения есть уровень паремы, где возможно все. Бхагаван, он массирует стопы преданных. Это тоже категория Адхинтебьедам, Бьеда-Татвы. Относится то, что Бхагаван хватает харани за стопы. Это тоже Адхинтебьедам, Бьеда-Татвы. Пасруха, Бхагаватам, all you can find. Ян маадасу якан майярти парасчарка тене рамма едайага адикабайом миша дамна сено садан саттям also Here is beyond any control, Говорится, что Бхагаван, он отчинтия Сарат, тот, кто обладает без, безграничной силой, без ну, всем, в общем, обладателем всего, весь все знающий, Сарат Все. Все могущие и во всех бесконечных мирах, что бы ни происходило. И одновременно Кри Кришна может сдать все это. Кришне не нужно ждать, когда кто-то ему расскажет. Кришна может знать сразу. Код Кришна, Он знает все, что происходит везде. Кришна, Он везде стоящий. И вот Кришна иногда отдает свои so обязанности каким-то слугам. Now, чтобы они что-то за него делали не мешали ну, какие-то такие и как вот Йога Май, например она по воле Кришны делает все, что он хочет и таким образом все может прийти в гармонию И да, также сегодня день явления Джагадишпандита он явился в Асаме в Гохате в Прагджетишпуре согласно Баготам. И вот Гохате называлась Прагджетишпуром раньше. Его отец и мать были великими преданными. И после того, как отец и мать ушли, они решили... и вот они пошли, решили жить на берегу Ганги. И вот они вечные спутники Гаванги Махапабу, поэтому приешли сюда в Майпура и поселились рядом с домом Джаганат Миша. Пришли со стороны с Гохоти. Потом у него был друг Хиранья, он тоже был Брахманом, Хиранья, Хиранья, Хиранья Гавадхан. А это просто Хиранья. Джагадиша и Хираня, кто-то говорит, Махешпандит, кто-то говорит, Махешпандит, брат Джагадиш, младший брат. Кто-то кто говорит, нет, он так или иначе, Махешпандит, он Шуба Сака во Вриндаванской лиле он был Шубашу Саха аджагадиш Согласно Кавикаранапурам, один Другой, в другом месте говорится, что он ягих патня Жены этих браманов, которые в проводили свои яги. Когда Шичи Тани Махапрабху был очень мало, он играл, плакал, точнее, плакал, очень сильно в день И, и тогда все старшие, как Шадшима и другие дедушки, пытались его утешить, что случилось, почему ты плачешь. Каждый день ты плачешь. А когда мы повторяем Харигришна, Харибу, ты прекращаешь плакать. Но сейчас почему не прекращаешь плакать? Мы тут повторяем святые имена, а ты плачешь. И вот он сказал, что сегодня вы должны пойти в дом Джагадиша они, они много подношений приготовили в день. Ну, в этот день Кадыши идите и принесите весь этот просад мне, и, и я перестану плакать. Они удивились, откуда он знает, что он знает, что сегодня Кадыша вообще. Тем более, что они там что-то готовят. И вот они сказали, что давно мы знаем, что Парад Парахи пара Кришна явился в доме Джигнатхамиши. Мы знали, знали об этом давно, что Джагнат явился в форме Гураги Нимая. И вот они принесли все, накормили вот этот и перестал плакать. И все были удивлены. Этот маленький мальчик, откуда он знает, что он на Кадыше, и тем более откуда он знал, что вот они что-то там готовят в своем доме. И Джаган Говорит Джаганат Хеш, сегодня наша готовка Увенчались успехом, сам Бхагаван ест. И вот они поняли это. И когда Бхагаван Махапрабху вырос, он дал наставление. Джагадишу, ты можешь отправиться в Варису в Нилачал проповедую там славу Бхагавана Хари. В общем, он отправил его в Борису. И в Нила он проповедовал поп ее однажды по указанию Джаганатха, он ä, вынужден был унести Джаганатха. Точно там -то не написано, но. Сомневаться мы не должны, но говорится только то, что по указанию Джаганатха он вынужден был нести Джаганатха до, до гора Мандалы. И как это возможно первое, если Джаганатха уже там, в храме, если Джаганатха пришел, то как это возможно, что преданные поклоняются Джаганатху? Второй вопрос может возникнуть. каждые 12 лет они хоронят Джаганатха, закапывают его потом еще до да, обороны, опять делают новое, новое тело Джаганатха. Потом, как он принес его, И вот в общем он спал. Джаганат явился, дал ему наставление. А потом, как он, этот да, Джаганат физически появился, даже не совсем понятно. Потом Джагадич сказал Джаганат, Джагна, ты столь велик, как я тебя понесу, я очень стар. О, возьми палку, привези меня к этому концу этой, этой палки и помести ее на, на плечо и так и, и, и иди. Это тяжело очень нет, не волнуйся, попытайся я люблю, как воздух. Вот Джагарьеш все сделал, привязал к палке наш на плеть, на... Поднял эту палку на плечо, положил и пошел. Обрадовался, что он легкий. А Джанг его предупредил, что будь осторожен. Если где-то мне поставишь, что все. Потом уже не поднимешь. Поэтому иди, не останавливайся без перерывов. Okay. <coughs> Тот, да, по дороге забыл. Достиг он чакра дахи на берегу Ганги. Он подумал, ну, отдохну тут на берегу Ганги, совершил поклонение, прямо, с прямого виния совершил поклонение. И собрался идти дальше и сказал, ну, давай ничего, ничего не поднимайся. Ну, я тебе сказал, что а, опустишь меня где-то, там я останусь. Что делать? Пришлось там ему служить. И вот это Джаша место называется. С Кришинагра, если ехать в сторону Каркуты, там на полботе где-то, чагда. И вот они открыли Шрепат Джагнатха Галанганитянада. Они часто ходили туда, принимали служение Аддухини. Но Аддухини... Она не отпускала Нитянанда и Галанган. Она это очень не плакала, не позволяла ему идти, сказала, что умрет без них. И Гуранга тогда дал ей божество. Го, го, в Джашире можно видеть Чакде. И вот он дал этим божество Духини и сказал, «Моя мать, я всегда с тобой и вот можешь. Предлагаю мне подношение, я всегда их буду принимать его вот таким образом. Место очень важно, и наш великий отчаря Шилабакида это Мадхугосамхачин был успешен в том, чтобы обнаружить это место, и мы очень счастливы посещать его Махачин Гуай в Харикатху много раз, и так или иначе Джагадишпандит. Он был великий преданный, сегодня день его ухода, мы... сегодня день а ухода, точнее, их обоих, и мы просим их милости, чтобы мы смогли продвигаться на пути нашего баджина.